Всем привет! Продолжаем, но ну не продолжаем, а начинаем обзор нового движка для создания игр. И на этот раз у нас Goldot. Вот это мой первый запуск, я даже еще не устанавливал. То есть, то есть, то есть все по-честному. Я уже подобный обзор делал на дефолт движок, то есть там тоже вот в режиме реального времени рассматривали движок и создавали игру надеюсь здесь тоже есть документация потому что честно я еще тут ничего не клаца я прокладывал различные движки и смотрю вроде в вот этот красивенький такой надо бы рассмотреть Итак, что у нас тут есть различные пути создания игр Вот воде ухтык 3d ну, должны понимать что это не так быстро это все делается 2d игры можно делать открытые исходные коды документация продонатить можно но ну, было бы чем продонатил обязательно но пока нечем так ладно вопрос не в этом вопрос в том как его установить Ну, начинаем download так у меня у меня есть linux и linux 64 Вита. Шутка, бита. Так, ага. Ну, давайте я сейчас это все скачаю. А также до доступен в Steam. Опачки, это уже интересно. Так, так, так, давайте запустим Steam. Итак, запустил я Steam. И вот э, доступна установка. Ну, давайте Create, Create. И требуется 1 гигабайт. Ну, пока, пока будет устанавливаться, пока будет устанавливаться, где тут, ага, это я в браузере, давайте, может быть, вкратце глянем, что у нас тут, это я пароль забыл к стиму, так, давайте, go, go, dot, есть, где у нас тут, вот он наш движок, так, и что у нас тут есть? Ну, увидели. Так, у меня установка идет, идет. 9 минут. Ну, хорошо. Так, здесь можно, можно, можно создавать игры. Это хорошо. Давайте, давайте посмотрим. Фичи. Фичи, я думаю, вы сами посмотрите. Тре, время тратить не будем. Давайте сразу learn. Изучение. И что у нас тут есть? У нас тут есть руководство. 2D, 3D, аудиофизика, математика и все такое. Так. Так, так, так. Godot API. Ну, я не буду тратить время на весь этот разбор API. Возможно, когда видео соберет 5 миллионов просмотров, то можно будет, конечно же, к примеру, разобрать... Что тут меньше всего? Меньше всего, наверное, inputs. Вот. Ну, шутка такая, да, шутка юмора. Так, наверное, начнем степ by степ степ by степ и вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот наш степ-бай-степ. Step step. И начинается степ-бай-степ step step с описания редактора. Хорошо, давайте тогда дождемся установки. Я запущу редактор, так, вот он. Он, он устанавливается хотя вот осталось 44 секунды ну да ладно остановим пока запись итак установилась установился наш год теперь давайте его запустим ланч так я нажал нет Ага, вот вот так что у нас тут что я успел прочитать чуть-чуть да вот у нас есть редактор здесь у нас язык можно выбирать а также есть шаблоны, очень замечательно, когда есть какие-то шаблоны а, под какой-то язык, вот как в Qt есть, в Qt есть шаблоны, примеры. Так, ладно, это project listы вот примеры, примеры, я так понимаю, игрушек. Хорошо, но мы пока пройдемся по степ-бай-степ, step step. что они там. Это. Так, локализация не маленькая русский, но русский мы ставить не будем, попробуем все-таки на английском, так как, э, что рестартер, так как, так как руководство у нас на английском, соответственно, могут быть какие-то проблемы в переводах, да, там менюшек, будем долго тупить, так, что нам нужно сделать, так, чтобы создать новый проект, кликните New Project, делаем, и где у нас new. А, вот new project, да, сама IDES, или как это назвать Project Manager, чуть-чуть такой непривычный. Ну, давайте, давайте создадим проект. И давайте назовем один, короче, Project 1. Или Part 1. Вот так вот. Так, создал и создаем Create in Edit. Едет, едет так. И у нас вот здесь появилась сцена. Правой кнопкой зажимаю и кручу, верчу. Но 3D я не хочу, я хочу 2D. К 3D мы всегда успеем подойти. Так, возвращаемся к нашему руководству и что у нас тут. А -а -а -ха -ха. Создали, создали. Так, что там в нашем степбайсе? Вот, здесь просто описание ну, из чего, основных элементов редактора. И что я здесь понял? Ну, как бы Пока ничего сложного. Это у нас ресурсы нашей игры. Это, это, там всякие тоже. Тут иконки, картинки, тоже ресурсы. Дальше у нас есть два режима 2D, 3D. Дальше скрипты, мы можем создавать какие-то скрипты, здесь даже вон есть онлайн докс И набор каких-то готовых э, решений, я так понимаю, я еще это не клацал, но здесь вон прям мы можем даже выбрать откуда Вот, и какие-то наборы готовых возможно, эффектов, каких-то решений и что-нибудь еще Так, дальше, сама сцена а что здесь, то есть мы можем добавить И добавить здесь немало чего Note 2D, какие-то контролы Ну контролы это вон э, Поля для ввода Кнопки, там всплывающие Подсказки Note 2D это что это Линии, какие-то полигоны То есть какие-то графические объекты Как animation player Audio player HTT переквесты Таймеры, viewport И, и, и, и, и, и так далее вот, ну, что тут можно сказать? Можно сказать, что походу довольно-таки серьезная вещь, то есть мощная. Возможностей, по идее, здесь немало, так как много-много всяких кнопочек, много всяких каких-то элементов можно посоздавать. Вот, ну давайте перейдем все-таки степ-бай-степ и посмотрим, есть ли у нас здесь... Какая, вот ее first game наша первая игра ну давайте наверное не первая игра а вот сцены и какие-то узлы Вот давайте пройдем а, вот это обучение дальше дальше думаю доберемся до нашей первой игры ну может быть я не уверен что все это я буду проходить но Первую игру мы точно пройдем по, по, по руководству. Так, итак, приступаем. И что у нас тут написано? Так, представьте, что вы не разработчик игр, а повар какой-то. Вот. Ладно, я это читать не буду. Типа, как повар вы создаете рецепты. А вот, а рецепты делятся на две секции. И первая это ингредиенты, а вторая какие-то инструкции для приготовления. Вот. И все здесь состоит из каких-то узлов. И каждый узел, каждый узел у нас, получается, отвечает что-то за проигрывание звуков кто-то за отрисовку 3d что-то показывает картинки и все такое вот и и что такое узлы в данном случае так узлы все здесь основано на узлах и каждый узел как было вот здесь описано может выполнять конкретно с определенные роли это может быть картинка это может быть проигрыватель, это может 3D-модель, либо же узел может состоять из набора под узлов. Вот. Но в любом случае, любой узел, у любого узла есть имя, есть редактируемые свойства. Также любой узел может получать callback то есть уведомление для каждого кадра то есть, когда будет отрисовываться кадр. А вот так каждый узел может быть расширен, ну, и э, может быть добавлен к другим узлам, как ребенок. Ну, понятно, то есть, э, как бы создавая какой-то мир либо модели, либо там еще что-нибудь, мы все это лепить, будем лепить с помощью узлов. Э, вот, вот, вот, вот. Ну, к примеру, Первое, первое, первое, что я представил, это может быть картинка какая-то, которая будет двигаться вот здесь. Этот звук может проигрываться, а вот здесь этот узел отправлять запросы куда-то там на серверы. А, а в целом вот какой-то объект будет состоять из трех узлов. И у каждого узла свое предназначение. Итак, идем дальше. Так, следующим важным элементом является сцена. А, сцена а, состоит из узлов вот И сцена. Что такое сцена? Сцена. Всегда в сцене есть только один узел. Корневой узел. Сцена может быть загружена на диск. Или загружена обратно. Вот, вот, вот. вот. Запуская игру. Это запуск игры означает запуск сцены. Проект может содержать несколько сцен, но в данный момент там работать может, быть, работать может только одна. Кроме всего прочего, мы уже видели в редакторе, есть, есть, есть, есть, есть возможности для редактирования 2D и 3D сцен. Итак, нам здесь предлагают создать новый проект. Ну, новый проект мы создали уже. И э, открыть редактор и в редакторе э, в редакторе в редакторе добавить Hello World. Ну давайте сделаем, не отходя от кассы. Вот здесь, а О чем он там добавлял? Э, плюсик нажимаем. То есть вот у нас редактор 3D включаем. Так, так это я среднюю кнопку зажал, а это правую зажал. Вот, наверное на, на среднюю. Так, и нам нужно добавить, нужно добавить лейбл. Давайте добавим лейбл, найдем здесь фильтр. Лейбл, вот он. И, и, и. Так, это узел получается, да. Добавляем лейбл. Что нам надо дальше сделать? Дальше, дальше. В инспекторе вот есть, найти текст, свойство текст, Вот оно написать hello world вот так вот. есть сделал а она переключилась на 2d почему-то ну да ладно так дальше все готово для запуска сцены нажмите f нажмите play сцена или горячую клавишу f6 где тут. А, вот, вот, играй сцену. Это что такое? Что-то репант. Как... А, надо сохранить сцену. Так, давайте я запускаю. Плюс, это никогда не. Вот. Об этом нам тоже здесь говорится. Сохраните сцену. Хорошо, как ее сохранять? Ну, давайте. Давайте сохраним Hello. Как и в руководстве? Hello, save сохраняем вот запустили вот наши сцены вот наш hello world круто да круто ладно продолжаем не но ну в целом уже не так все страшно мы уже что-то добавили можно экспериментировать добавлять вот но это дальше так что нам говорят дальше настроить проект как его настроить нужно project project settings хорошо project вот настройки проекта ого настроек здесь немало кстати немало и нам предлагают перейти в run и вот здесь что-то да, и настроить и что тут надо настроить так так так и, Ага, надо выбрать главную сцену вот она где ее выбрать а, вот main сцена вот ну да как было сказано сцена может быть только одна а, ну в текущий момент и при старте тоже должна быть какая-то главная сцена вот выбрали главную сцену вот я указал это hello сцена и теперь я могу нажать э, f5 f5 и запустить вот я запустил и вот наша наша наша первая сцена ну это хорошо идем дальше что у нас там дальше так нихт нихт нажимаем нихт и в нихте в нихте мы научимся что-то здесь создавать класс здесь мы научимся создавать стены более того не просто стены здесь еще обработка столкновений и какая-то даже физика судя по а, туториалу, совсем чуть-чуть ну давайте в этом видео это и сделаем ага, говорят скачайте скачайте чтобы изучить как работ как это все работает так я скачал это разархивировал э, выйти э, open yes project manager так, и импорт. Сделаем импорт. Выберем папку. Папочка у меня вот. темп Go. .dot. Разве это оно? Вроде нет. Сейчас гляну. А, в силу того, что у меня этих TMP еще одна tmp, то, Ну, так бывает. Да, вследствие того, что много надо делать всего и примеров, то эти TMP разрастаются. Короче, распаковал я это. И надо импортнуть этот проект. Сейчас мы импортнем. Жалко, что не пошаговое создание. Жалко, жалко, плохо. Ну, и, э, в примере, я думаю, первая наша игра, мы там будем пошагово это делать. Итак, что у нас за пример? Давайте я запущу сначала, запустим эту сцену. Я нажимаю вот мышкой и появляются вот такие кружочки, шары, да? для которых работает модель столкновений какая-то физика этим всем двигать я так понимаю нельзя хорошо в чем суть тогда вот этого вот обучалки так импортнули мы что нужно дальше этот проект содержит две сцены шары и main сцен так давайте где есть main есть стены, а где шары? А шаров я не вижу. Не вижу, не вижу. Никак я не вижу этих шаров. Так, подождите. Вот есть... Ага, есть, нашел. А вот здесь у нас располагаются наши сцены, наши картинки. Теперь смотрим. Есть, есть у нас сцена... Где? Вот, шаров. Вот. Вот сцена и вот есть у нас основная сцена на основной сцене у нас вот это какие-то стены да? а есть еще вот шар что из себя представляет шар так написано блин заговариваюсь сцена шара использует rigid body 2d давайте rigid body 2d где она его использует где я это могу увидеть где сейчас я найду нашел так я выбираю сцену я выбираю сам объект шар да вот он и да блин он выбран да и вот здесь у нас rigid body 2d что это такое в документации написано что это используется для для того чтобы короче было физическое поведение в то время как главная сцена main scene использует static body 2d давайте возьмем и возьмем стену какую-то из стен и как мы видим здесь static body вот это статические объекты а это динамические я так понимаю которые могут да там падать летать прыгать и все такое и вот здесь у нас как мы видим, есть набор э, характеристик. Ну, в данном случае это, э, это, это вес. Ага, вот, смотрите, трение, friction, масса, э, гравитация и все такое. Для статической сцены есть только трение, bounce. Что такое bounce, не знаю. Ну, логично, да, только трение. Массы как бы нету, она и не нужна, так как это статическая сцена. Итак, идем дальше. Дальше, говорят, откройте главную сцену и выберите root node. Открываю главную сцену и выбрал root node. Дальше, дальше, дальше, дальше. Дальше мы хотим добавить, нам нужно, хотим добавить экземпляр шарика, до да, сцены, как ребенка главной сцены. Так, нужно кликнуть вот сюда, вот, ну, я так понимаю, вот это выбрать бал да, выбираем, где тут, а где тут окей, а, вот он, open есть сделал а и вот он добавился вот здесь я так понимаю можно будет добавлять окей okay, я понял значит надо таким образом мы можем на главную сцену добавлять сразу же еще там куча объектов так так нажмите play Ну, это логично что сейчас у нас появится шарик и он упадет все понятно значит таким образом таким образом а тут много шариков возможно можно их э, продублировать. Вы можете много. Что нам надо сделать? Кликинг on the ball. In and pressing. Хорошо. Выбираю и нажимаю Ctrl D. 2, 3, 4, 4. Есть. Вот можно много шариков сразу добавить. Хорошо. Так, и давайте запустим, запускаем, и вот у нас 4 шарика, но это все понятно, понятно, понятно, понятно. А, смотрите, для каждого шарика, это уже каждый отдельный объект, мы сразу же можем выбрать, к примеру, массу. Давайте для этого массу единичку поставим. Эй, я как бы... А, нельзя, еди... масса, давайте массу 10. Нет, что-то тут... Давайте 100, что ли. А, они друг от друга зависят. Ладно, а трение 0,5. Давайте запустим. Это вот это, у этого шарика трение чуть-чуть не такое, как у всех. Да, как мы видим, видите, он еле-еле катится. Этот уже скатился, а у этого неестественно. Давайте сначала все будет по умолчанию. Uh, так. Итак, тут уже чуть-чуть в, в, в, этом, в, этом, в этом руководстве. Что нам тут надо дальше сделать? Ага, говорит, откройте этот шарик uh, и измените свойство bounce. bounce. Я уже перевел, что это такое. Баланса там подпрыгивать, что-то такое. Так, ладно, давайте bounce. Давайте выберем для вот этих bounce еди единичку. Для тебя bounce двоечку надо enter нажимать давайте двоечку а нельзя нельзя больше чем единичка вот ты блин ладно тут давайте уменьшим В смысле а 02 что-то. а можно и запустим Ну Ничего-то, я думаю, длитель мы здесь не видим. Разные вот коэффициенты. Вот он подпрыгивает. Они прыгают, скачут. Что неестественно. Да? То есть эти более естественные шарики упали. Итак, и на чем же заканчивается сегодняшний, сегодняшний урок? А вот ни на чем. Реверт. Можно вернуть значение по умолчанию. Хорошо. Что тут еще? Что тут еще? Давайте выберем наш шарик и посмотрим скрипт. В скрипте... В скрипте в скрипте если клик от input event то но ну, я думаю к самим скриптам мы еще доберемся это я думаю все будет а вот то то то мы создаем вот но новый новый шарик это понятное дело если мы кликаем если получаем event клика вот как говорилось до да, предыдущей части ну не ну, в предыдущей части документации как каждый объект, каждая нода, каждый узел может получать какие-то события на каждом кадре. Соответственно, вот, вот это я понимаю как раз и демонстрация. Мы кликнули, вот мы обработали клик. Этот, я думаю, в документации можно почитать. Кстати, почитайте, не смотрите следующее видео, а попробуйте здесь что-нибудь помодифицировать чтобы только левой кнопкой. К примеру, можно было добавлять, когда мы нажимаем только левую кнопку. Так, что у нас в главной сцене? Они что, одинаковые? Да, представляете себе. Полностью одинаковые скрипты. Онлайн-докс давайте еще классним. Что у нас получится? Наверное, сейчас будет браузер открываться. Классы, классы можно поставить. Ну, я думаю, об этом все по порядку. Ладно, давайте на сегодня все что-то так жиденько получилось но но зато по-честному первый запуск и первое знакомство так это я уже закрою вот поэтому всем спасибо за внимание подписывайтесь делитесь этим видео если у вас видели вы где-то к примеру тоже вот такие вот подобного рода движки для которых есть какие-то туториалы какие-то там руководства, да как создать how to, вот то пишите при возможности, если будет время, то обязательно попробую разобрать вот в режиме реального времени. То есть не знакомясь сам, а сидеть и колупать вместе с вами. Поэтому всем спасибо за внимание еще раз. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментарии. Всем пока.